Привет! Все еще присматривайтесь к маркетплейсам и раздумываете, размещаться ли там? Напрасно. Напрасно все еще присматривайтесь. Тут не думать надо, а размещаться. Медиаскоп изучила e-commerce рынок за апрель и мая 2022 года. И выяснилось, что около 70% населения России хотя бы раз в месяц ищут товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. А 33% населения заходит на e-commerce платформы каждый день. Аудитория от 35 до 54 лет стала самой активной в плане онлайн-покупок, а вот группа старше 65 покупает в интернете реже всех. В среднем покупатель тратит на онлайн-покупки 20 минут в день, причем женщины приводят на таких сайтах больше времени, чем мужчины. Самым популярным маркетплейсом был признан Авито, за ним следуют Озон и Wildberries. Определенные товары предпочитают искать сразу на маркетплейсах. Так, например, в категориях кофе, подгузники, детское питание – Самая большая доля поисковых запросов на десктопе пришлась на маркетплейсы, а не на поисковые системы. Так что не раздумывайтесь, а используйте в работе. Тем более, что сами маркетплейсы активно помогают бизнесу в создании и продвижении своих товаров. Так, например, Ozon запустил новый инструмент – Content Rating. Система рассчитывает его на основе нескольких характеристик карточки товара. Чем выше рейтинг, тем привлекательнее для покупателя товар. Что влияет на рейтинг? Поисковые характеристики товара – те слова, которые помогают товару попасть в фильтр поиск. например, детали о весе или стране производителя. Если продавец подробно и красочно опишет товар, добавит речь контент то получит еще определенное количество баллов. За фотографии, видеоролики, фото 360 и другие медиа, уточнения о товаре, которые важны для покупателя, также начисляются баллы. И так до достижения максимального рейтинга в 100 баллов. А если что-то нужно улучшить, то Озон даст продавцу советы по оформлению контента. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Сдавайте вопросы в комментариях и до встречи!